и так далее и есть определенное время когда именно эти чакры правильно работают так вот запустить в этот момент эти чакры можно в случае если в эти промежутки времени испытывать состояние радости что это за время и так давайте за запомним в случае, если проснуться с 3 до 6 утра и прободрствовать с 3 часов утра и до 6 часов утра, при этом испытывать состояние с открытыми глазами, состояние радости или состояние а, такого благости какой-то и приятное, испытывать приятные ощущения, то это откроет вам шестую чакру, поможет вылечить глаза, улучшит состояние слуха, улучшит память. Также именно это является тем временем, когда у человека, как ни странно, лучше всего открывается канал ясновидения, и этот канал ясновидения в дальнейшем на протяжении...